Привет-привет, ребята! Хочу показать причину сегодняшней истории – штекер тросельной заслонки. Может кому-то эта история пригодится в будущем. И из моего опыта многому еще научиться в этом видео. Началась эта история так. Утром завожу машину и ухожу на рынок за покупками. Нажимаю на газ, набираю обороты и почувствовал, что автоматическая коробка передач не так плавно переключает скорости. Как потом оказалось, это и был первый симптом или сигнал о поломке. Ну и черт с ним, подумал тогда и я. Двигатель еще не прогрела до оптимальной температуры. Тождливая, холодная погода. Тоехал до базара, припарковал машину. Закупился продуктом и обратно домой. Но не тут-то было. Подъезжаю к светофору на красную и, приторможивая, заметил, что машина начинает глохнуть. Переключаюсь на парковку и газую, но не помогает. Как только отпускаю газа, сразу чувствуется, что двигатель вот-вот заглохнет. Докатился с трудом до безопасной парковки. Присоединяюсь к блоку управления машины, и вот что я вижу. Ошибка P0101, которая связана с поломкой татчика массового расхода воздуха. И ошибка P2181, связанная с охлаждением. Хм. Ошибка P0101, татчика массового расхода воздуха, понятно, что... Поломка связана с подачей кислорода в камеры с Карания. Но причем тут ошибка P2181, связанная с охлаждением? Непонятно. Ну ладно, захожу в раздел Текущие данные и чертовски офигенные показатели. Коэффициент избитка воздуха 1, но кислородный татчик показывает 0,91, меньше единицы. Это намекает на то, что в камере сгорания не хватает кислорода. Идем дальше. Кратковременная топливная коррекция минус 25. И долговременная топливная коррекция минус 14,84. Раз показатели минусовые, это говорит о том, что в камеры сгорания попадает топливо несколько раз больше, чем положено. Кстати, ссылку для покупки сканера OBD2 оставлю ниже в описании. Ну так что ребята приплели, подумали я. А. Машина работает в аварийном режиме, который позволяет с трудом только лишь докатиться до мастерской. Часто в комментах меня спрашивают, вот машина ведет так и подскажите в чем причина. Черт ее знает, ребята, в чем причина. Я же не Нострадамус, чтобы так сразу угадывать причину, не зная марку, двигатель, код выпуска, ошибки в блоке управления, текущие данные. Я даже не мастер, я просто дилетант в этом деле с маленьким опытом. Я начал при себя рассуждать. Явно в камере сгорания не хватает кислорода. Первая возможная причина – это поломка датчика массового расхода воздуха. Но на улице так просто ее проверить не получится. Вторая возможная причина – это тросельная заслонка. Так как при формировании качественной смеси в камере сгорания Заслуга дроссельной заслонки очень велика. Открываю капот и осматриваю дроссельную заслонку. Да, давно у меня были подозрения со штекером этого узла. Может штекер чуть выскользнул из гнезда. Питаюсь рукой прижать ее и вот случается важное событие. Как только случайно я пальцем задел проводки штекера, троение на миг исчезло. Двигатель начал работать ровно. Но это всего лишь на мгновение. Второй раз уже специально прикоснулся на проводке. Начал их тергать туда-сюда. И на секунду еще один раз двигатель перестал троить. Пила уже на 99% ясно, что проблема связана со штегором и ее проводками. С большой вероятностью обрыв электрической цепи, который приоткрывает заслонку дроссельную для дозировки кислорода в камере сгорания. Заслонка не открывается и не хватает кислорода в камере сгорания. С частью была у меня куплен разъем штекер на Алиэкспрессе. Кому интересно, ссылку оставлю ниже в описании. Иду в мастерской для замены штекера. Захожу в одном мастерской. Нахожу электрика. Показываю новый штекер и объясняю ситуацию. Нужно перепаять провода и заменить разъем. Я не этим занимаюсь, говорит электрик. И сами понимаете, куда он мне мысленно послал. А на виду культурно указал на другой бокс. Вот там иди. Иду к другому мастеру. То же самое. Послал другом другому мастерской. А третий мастер, электрик, говорит, менять штекера не по моему профилю. Короче, я догадался, что электрикам шмушал тот, что новый штекер был разобран в виде, и не умеют ее собирать. Вот такие электрики у нас часто. Ну ладно, иду в магазин к знакомым ребятам, и прошу, если есть, найти мне ПУ-штекер от тросельной заслонки, в собранном виде с проводками. Иди вот там углу и ищи подходящую, говорят они. Нашел не на 100% похожую, но когда на тросель примерили, с большой вероятностью должно было подойти. Теньги не взяли. Спасибо Коге и Зуре. Теперь иду в другом мастерской к другому электрику с пу -штекером. К счастью, он согласился заменить. Отрезали старую и припаяли пу -штекер. Давай заведи, говорит электрик. Перекрестился я, завожу двигатель, и как было приятно, что двигатель уже работал ровно. Только обороты на холостом остались чуть выше, около на уровне 1200. «Сейчас исправим», — говорит электрик. Присоединяется к блоку управления машины с компьютером, стирает ошибки и адаптирует тросельную заслонку. Все становится куд и «чики-пики». Заплатил какие-то копейки и иду с хорошим настроением домой. Хочу еще заметить, иногда спрашивают некоторые, адаптация дроссельной заслонки после снятия или ремонта обязательно или нет? Нет, не всегда адаптация дроссельной заслонки обязательно. Я несколько раз снимал иштегер и дроссельную заслонку для профилактики, но ни разу не адаптировал ее с компьютером. Она после включения зажигания в большинстве случаев сама адаптируется. Нужно всего лишь поставить ключ зажигания, открыть зажигание примерно на полминуты, подождать, потом закрыть, еще раз сделать так. Если не адаптируется и вы замечаете какие-то неполадки, тогда, конечно, нужно с помощью компьютера постараться адаптировать ее. Ну и конец истории. Кому интересно было, вставим пальчик вверх, подписываемся на канал и принимаем активное участие в рассуждении в комментариях. Спасибо всем за внимание.